не может этот мир, который лежит во тьме, производить добро. Люди этого мира не могут делать добра, они изобретательны на зло, а добра делать не умеют. Так написано. И ничего с этим не поделать. Вот почему столько войн на этой земле, вот почему столько беспорядков. Вот почему столько ужаса на этой земле, потому что люди изобретательны на зло, они не умеют делать добра. Почему так? Потому что они не знают Бога, потому что в них нет Бога, они не имеют ничего общего, они не того духа. Только те, которые с Богом, они совершенно другого духа, они не участвуют во всем этом ужасе, который происходит на этой земле. Да, сегодня, к сожалению, верующие подражают этому миру, они подражают людям этого мира, они подражают злу. А в Библии написано, не подражайте злу, но добру подражайте. Дорогие мои, если мы не остановимся на этом широком и ужаснейшем пути в погибель, если мы не прекратим подражать этому миру, быть похожими на этот мир, вести себя как этот мир, разговаривать как этот мир, брать пример с этого мира, учиться у этого мира, следовать за этим миром, за модой этого мира. Если мы не прекратим это, это все делать, дружить с этим миром, то... Мы просто погибнем, мы просто погибнем потому что мы враги Богу. Так написано. Дружба с миром это вражда против Бога. Человек, который живет по плоти Богу угодить не может. Поэтому давайте покаемся мои дорогие и вернемся к Богу. Господь говорит взыщите меня всем сердцем. Он говорит если взыщите меня всем сердцем, то Господь даст вам найти Себя, Бог даст вам найти Его. Если вы всем сердцем обратитесь к Нему и взыщите Его, давайте остановимся на этих путях этого мира, на широком пути в погибель. Пусть мы называемся верующими, но если мы живем как этот мир, мы погибнем. Поэтому давайте остановимся и найдем, взыщем лица Господа, чтобы Господь научил нас делать добро, чтобы в нас жил Бог, Который есть любовь чтобы нам не заставлять себя делать добро, а чтобы мы были сотворены из добра и любви, чтобы мы все делали по любви и добру Божьему, не по толерантности, не поддельной любовью, а истинной Божьей любовью, чтобы Господь делал добро в нас и через нас. Возлюбленные, не подражайте злу, но добру. Да благословит вас Господь наш Иисус.